Здравствуйте, организаторы курса «Риэлтор профессии и бизнес». Хотела бы выразить вам огромную благодарность за ваш курс. Мы давно хотели уже улучшить услуги в нашем действующем агентстве недвижимости. Увидели рекламу этого курса и точно поняли, что нам нужен именно он. У нас не было никаких сомнений по поводу того, чтобы вступить в группу обучающихся курса «Риэлтор профессии и бизнес». На данный момент наша деятельность расширилась. Раньше мы занимались только рынком вторичной недвижимости. Сейчас же мы занимаемся как вторичной недвижимостью, так и первичной. У нас появился собственный сайт благодаря этому курсу. Там все настолько пошагово, все настолько понятно было объяснено, что самостоятельно мы смогли создать собственный сайт. Раньше мы работали только по старому стилю, то есть размещали объявления на Авито, Циан и других площадках. Теперь же у нас появляются заявки с нашего сайта, что очень сильно нас радует. На данный момент... Мы настроены на позитивный лад, мы хотим очень сильно углубиться в отрасль первичной недвижимости, и мы очень благодарны за те скрипты, которые вы нам предоставили, потому что это действительно работающие скрипты. Очень много фишечек рассказали, очень много психологии было в этом курсе, что тоже не могло нас не порадовать. Еще раз выражаю вам огромную благодарность, и буду всегда и всем советовать этот курс. Спасибо!